Да, Николай, спасибо за анонс. Итак, давайте уже начинать. Перейдем непосредственно к тематике вебинара сегодняшнего. Поговорим немного про данные общественного транспорта в PTV-визум. Что они собой представляют, как с ними работать, какие средства для их импорта и обработки в визуме существуют. Прежде всего хотелось бы начать вообще в принципе с теории и внести некую, так скажем, логичную иерархическую структуру. Что же собой представляют данные сети общественного транспорта в PTV-визу? Вообще условно их можно разделить на две большие группы. Это модель пересадочного узла и модель маршрутной сети. В модели маршрутной сети существует две подгруппы. Это первая подгруппа, которая определяет пространственные трассы движения маршрутов. И вторая подгруппа объектной модели, объектной модели данных сети общественного транспорта. Визум определяет движение маршрутов с точки зрения времен. Итак, модель пересадочного узла в Визуме включает в себя три основных объекта, именно модель сети. Это пункт остановки, зона остановки и остановка. Модель маршрутной сети включает в себя 6 основных объектов. Это высший маршрут, маршрут и вариант маршрута. Эти три объекта определяют пространственно трассу движения каждого из маршрутов. И для временного определения движения маршрутов также существует три объекта. Профиль времени движения, поездка по расписанию и участок поездки по расписанию. Соответственно, эти девять основных объектов и описывают все, ну, практически все случаи и варианты моделирования общественного транспорта визума с точки зрения объектной модели данных, которая в визуме присутствует. Обратимся, начнем эту модель немножко изучать, начнем с иерархии объектов модели пересадочного узла. В Визуме существует строго иерархическая структура для моделирования пересадочных узлов. Это сделано на самом деле для того, чтобы не ограничиваться в масштабах и сложности моделируемых объектов, то есть чтобы одинаково хорошо передавать свойства как малых сетей, так и крупных со сложными пересадочными узлами. Итак, в модели пересадочного узла Визум, как я уже сказал, существует три основных объекта. Это пункт остановки, зона остановки и остановка. Их иерархия от уровня сверху вниз представлена сейчас перед вами на экране. Соответственно, давайте ее немного изучим, но пойдем снизу вверх. Самого низшего объекта в данной иерархии – это пункт остановки. Любой объект сети в Визуме несет под собой некий физический смысл. В модели остановок пункт остановки – это конкретное место, где останавливается подвижной состав общественного транспорта. Его физи физический смысл этого объекта именно таков. А, то есть это конкретное место для остановки подвижного состава. Это в, в, в нашем понимании да, обыденном, остановка общественного транспорта, это там посадочная площадка, посадочная платформа в случае железнодорожного транспорта, и там платформа метро и так далее. То есть это конкретное место, где останавливается подвижной состав. Второй объект в этой иерархии – это зона остановок. Зона остановок представляет собой группу пунктов остановки, время пересадки между которыми мало. И пересадка между этими пунктами остановки осуществляется без затрат. То есть зона включает в себя пункты остановки, Которые, между которыми пересадка, возможно, без временных затрат. Или затраты настолько малы, что ими можно пренебречь. Соответственно, это а, смысл а, и, а, так сказать, физическая интерпретация объекта зоны остановки. А, в модели а, с точки зрения функционального назначения зоны служат а, чаще всего для связи транспортных районов и сети общественного транспорта. То есть у каждой зоны есть атрибут узел доступа. Это как раз тот атрибут, через который... Этот атрибут, который показывает узел, через который в данную зону остановки попадет транспортный поток. То есть в этом смысл и назначение объекта зона остановки. Ну и, соответственно, самый верхний объект в иерархии ⁇ это остановка. Остановка в самом а, а, простом нашем, опять же, обыденном понимании, приближенном к реальности, это пересадочный узел в целом. А, остановка объ... включает в себя а, несколько зон, между которыми уже существуют временные затраты на пересадку, которые необходимо обозначить а, в визуме путем определения а, матрицы времен пересадки между зонами остановок. Соответственно, если рассматривать эту иерархию с точки зрения взаимодействия с графом транспортной сети, то два верхних объекта, то есть остановка и зона остановки, не привязаны к транспортной сети, то есть располагаться могут абсолютно свободно. Их координаты расположения в сети с точки зрения модели не, не имеют принципиального значения, на самом деле, они при их создании и редактировании, неважно, где они физически будут расположены, ну, то есть, какие координаты они в сети будут иметь, а вот для пунктов остановки это важно. Пункты остановки должны быть в обязательном порядке привязаны к объектам графа, это либо к узлам, либо к отрезкам. Причем к отрезкам допускается их привязка в двух вариантах. Либо направлено, либо не направлено. То есть будут, будь, будут, будет ли их расположение учитывать направление движения отрезка или не будет. Соответственно, такая модель позволяет... Позволяет однообразно описывать практически все возможные случаи, возникающие в реальности, там, начиная от самых, самых простых пересадок до пересадок сложных со сменой систем транспорта и так далее. То есть основное преимущество модели, используемой модели данных, заключается в ее, в ее универсальности. Соответственно, эта модель пересадок ⁇ один из основных факторов, влияющих на построение путей для общественного транспорта и на затраты на этих путях, которые в конечном итоге определяют расчетные показатели модели. Пассажиропотоки, потоки пересаживающихся и так далее. То есть корректность определения и задание этих атрибутов и объектов этой модели прямым образом влияет в конечном итоге на точность расчетов внутри вашей модели транспортной в части, в части ОТ. Соответственно, возвращаясь к структуре данных это есть модель пересадочного узла одна из двух основных составляющих давайте перейдем к составляющей второй а, а, к, к той составляющей которая описывает у нас маршруты общественного транспорта есть также есть шесть шесть основных элементов первые три элемента, находящиеся наверху пирамиды, которые у вас сейчас перед глазами, описывают больше пространственно маршруты. А вторые три элемента, начиная с желтого цвета, описывают временные характеристики движения маршрута. Давайте немного подробнее остановимся на каждом из элементов. Первый и самый высший элемент – это высший маршрут. Он на самом деле является опциональным, служит для группировки маршрутов по каким-то схожим признакам. Группировка здесь свободная, то есть, возможно, группировка маршрутов в высший маршрут с... – в один высший маршрут можно объединять маршруты, содержащие различные системы транспорта. Ну, то есть, например, в один высший маршрут можно объединить автобусный, автобусный, троллейбусный, трамвайный маршрут. Служит этот объект сети больше для целей анализа и последующего, так, последующего, последующей обработки Расчетных данных моделей, то есть когда вам необходимо проанализировать как-то единообразно, то есть посмотреть либо суммарные пассажиропотоки, либо еще иные показатели для какой-то группы маршрутов, вы их объединяете в высшие маршруты, при помощи стандартных свойств визума, например, списков, смотрите для них расчетные показатели. На сам процесс расчетов перераспределения высший маршрут не влияет. Соответственно, второй объект из этой, из этой структуры – это маршрут. Он служит для объединения вариантов маршрутов. Сам объект маршрут не имеет пространственного хода. Для этого объекта не определяется время движения между остановками. Маршрут может относиться только к одной системе транспорта. То есть один маршрут визуме не может быть одновременно автобусным, и троллейбусным, например, для маршрута определяются такие свойства, как перевозчик и стандартная секционность ТС, как она называется в Визуме, или, проще говоря, тип используемого подвижного состава. А следующий объект – это вариант маршрута. Как раз этот объект сети описывает пространственный ход маршрута. То есть… Этот объект включает в себя описание последовательности пунктов пути. Эта последовательность составляется из узлов и пунктов остановки. Обязательно вариант маршрута должен начинаться и заканчиваться пунктом остановки. Для одного маршрута вариантов маршрута может существовать неограниченное количество. Чаще всего их существует два. Это прямое и обратное направление, ну и, возможно, различные вариации. Если сеть достаточно сложная, существуют укороченные маршруты, Существуют маршруты, пропускающие некоторые пункты остановки в зависимости от определенных условий по трассе своего следования, а, да, соответственно, число вариантов маршрутов в вашей сети будет больше, чем стандартное 2. Ну и в случае с кольцевым маршрутом достаточно создавать один вариант маршрута за кольцовым. Соответственно, следующий элемент, который является первым из объектов сети, описывающих маршрут с точки зрения времени, это как раз профиль времени движения. Он описывает временной ход между отдельными пунктами маршрута. Для одного варианта также возможно задать несколько профилей времени движения. В профиле времени движения мы определяем такие важнейшие свойства, как разрешение и запрет входа-выхода на остановках. Также для профиля времени движения мы можем указать тарифные пункты. В случае, если используем тарифную модель и учитываем в затратах такой аспект, как стоимость поездки. Следующий элемент – это поездка по расписанию. Поездка по расписанию в модели сети общественного транспорта Визум описывает одно отправление одной единицы подвижного состава. То есть, говоря проще и по-русски, это описание рейса. Поездки по расписанию могут проходить по любому участку варианта маршрута. То есть они могут проходить там по какой-то его части, могут включать или не включать в себя какие-то пункты остановки, соответственно, их игнорировать. Ну и, соответственно, в поездках по расписанию указывается нормативное расчетное время движения между остановочными пунктами данного варианта маршрута. Ну и, соответственно, самый последний, самый детализированный, насколько это возможно, объект – это участок поездки по расписанию. Участок поездки по расписанию это дробление по сути это дробление поездки по расписанию в зависимости от различных факторов, в зависимости от дня, типа подвижного состава, начального конечного пункта и так далее. То есть участок поездки по расписанию используется уже в совсем детализированных сетях, где и анализ необходимо проводить детализированный, и существуют достаточно значимые различия между трассами движения маршрутов в зависимости от различных факторов, будь то сезонность, будь то время суток и так далее. Соответственно... Таким образом выглядят основные данные сети общественного транспорта ВИЗУМ, которые необходимы для моделирования и перераспределения потоков общественного транспорта по сети. Давайте детально перейдем к средствам, которыми ВИЗУМ обладает для того, чтобы нам помочь сеть общественного транспорта создать. Создать, корректно занести и в дальнейшем отредактировать и получить готовую, готовую модель сети общественного транспорта. В Визуме существует два основных инструмента для работы с внешними данными сети общественного транспорта. Первый инструмент это импорт данных GTFS, находится он во вкладке файл, импортировать, общая транзитная нагрузка в русском варианте перевода или проще говоря GTFS. И второй инструмент находится рядом с ним, называется импорт предложения OT из визу. Давайте разберем их Последовательно. И посмотрим примеры того, как, они, как эти инструменты работают. Первый инструмент – это импорт данных GTFS. Данные GTFS – это формат данных общественного транспорта, разработанный Google. Он является открытым данный формат и описание того, что собой представляют данные GTFS, доступно на сайте разработчика, то есть Google для простоты, я вам сейчас в чат пришлю ссылку, по которой вы можете перейти и изучить детальное, соответственно, описание, описание этого, этого формата. С точки зрения работы ПО, и визум, визум здесь не исключение, любой импорт данных представляет собой преобразование одних объектов в другие и некий перенос свойств одних объектов из исходной модели в целевую. Соответственно, давайте обратимся опять же Обратимся немного к... пока к картинкам и для формирования общего понимания, как это происходит, а затем уже посмотрим это на практике. Соответственно, что собой представляет формат GTFS? Если говорить просто, то формат GTFS это некий стандартизированный набор, текстовых файлов определенного, определенного формата, определенного вида с заданными полями, куда вносятся данные, описывающие сеть общественного транспорта. Формат GTFS, как правило, представляет собой либо отдельно, набор этих файлов какой-либо директории, либо просто zip-архив. Предпочтительно использовать zip-архив без вложенных в директорий. То есть эти файлы должны лежать просто в архиве. Не содержать внутри, внутри себя еще вложенную папку, иначе при импорте... Визум будет на это ругаться. Это такой пользовательский момент, который необходимо просто помнить. Итак, что же собой представляет этот GTFS? GTFS представляет собой, как я уже сказал, набор файликов, который описывает различные компоненты или различные структурные элементы сети общественного транспорта. Все файлы, которые могут существовать вообще в GCFS, они делятся на три группы: обязательные, условно обязательные и необязательные. Обязательные к обязательным относятся пять файлов. Это файл Agency, который описывает нам, проще говоря, перевозчиков. Файл стопс, который описывает нам остановки. Файл Roots, который описывает маршруты как последовательность остановок. И файлы Trips и Stop Times. Файл Trips описывает рейсы, файл Stop описывает времена... Остановки э, рейсов на соответственно остановочных пунктах. А, также есть набор условно обязательных файлов, которые э, в случае э, в чаще, чаще всего они есть и чаще всего они нужны, но их может также и не быть. И файлов необязательных с точки зрения формата GTFS. А, сейчас перед вами на экране. Э, Общая логика того, как конвертируются, некоторые, как конвертируются данные GTFS в объекты сети Vizu. Давайте я пройдусь по всем составляющим GTFS и объясню, что, во что конвертируется. Файл Agency конвертируется в данные о перевозчиках, то есть на основе файла Agency создается набор перевозчиков. Файл Stops используется для создания внутри визума пунктов остановки, зон остановки и остановок. Файлы, файл, файл roots используется для создания такого объекта, как вариант маршрута. Файл trips. И Файлы TRIPS и STOP TIMES используется для создания поездок по расписанию, профилей времени движения. И если, и если это сильно детализированная сеть, для участков поездки по расписанию. Какой файл из необязательных GTFS важен для визума? Очень сильно важен и в конечном итоге повлияет на качество импорта. Это файл shapes, потому что в файле shapes описывается сама трасса маршрута с точки зрения последовательности точек. То есть это, грубо говоря, трасса прохождения маршрута с точки зрения геометрии. Это некая линия или набор линий Visum конвертирует при импорте этот файл в пространственный ход варианта маршрута. Плюс, если у вас данные общественного транспорта привязаны ко времени, да, к какому-то конкретному временному периоду, то для вас будут важны файлы календарь и календарь dates в исходном наборе данных GTFS. Какие еще моменты необходимо понимать, прежде чем приступать к импорту данных GTFS. Первый момент это, что импорт данных GTFS в Visum не носит аддитивный характер. То есть, когда вы импортируете данные GTFS, все данные, которые существуют у вас в сети, предварительно, они удаляются. То есть GTFS импорт GTFS полностью заменяет существующую вашу сеть. Это первый аспект. Второй аспект, это, второй аспект заключается в том, что все создаваемые в процессе импорта GTFS пункты остановки будут расположены на узлах. Будут расположены на узлах, и Vizum автоматически добавит отрезки, соединяющие соединяющие эти узлы. Он может сделать это по-разному, с разной, так сказать, логикой геометрии, в зависимости от того, какой набор, исходных данных, какой набор исходных данных вы предоставите, будет файл shapes, грубо говоря, или его не будет в вашем GTFS. Да? В зависимости от этого будет различный пространственный ход с точки зрения с точки зрения именно геометрии. Давайте посмотрим как это работает на примере и посмотрим основные настройки импорта GTFS. Давайте вот это вот все сбросим, то что у меня сейчас открыто. Создадим новый файл, не будем сохранять наши нарушения. Сейчас сменю фоновую карту для простоты для удобства и, так сказать, близости к русскому языку, заходим в пункт «Файл», «Импортировать», выбираем «Общая транзитная нагрузка GTFS». Что здесь есть в настройках? Что из этого важно? Первая настройка – это, собственно, выбор самого файла GTFS. Вот я его выбираю. Архив с файлами gtfs. Далее есть вторая настройка «Период расписания». В случае, если файл gtfs содержит, содержит, если GTFS содержит календарь и календарь dates, данные из этих файлов считываются и подтягиваются сюда автоматически. Ну, Если этих данных нет, мы используем опцию суточного фильтра и выбираем здесь дату, для, для которой мы определяем вот этот вот, вот, вот этот вот набор маршрутов. Какие настройки здесь еще есть? Следующая настройка – это вкладка «Импортировать точные ходы путей». Эта вкладка нужна на случай либо наличия, либо отсутствия дополнительного файлика shapes, о котором о котором я говорил чуть ранее, если этот файл в наборе данных GTFS у нас присутствует, мы эту опцию активируем. Это поможет нам точнее построить трассу движения маршрута, то есть учесть геометрию промежуточных его участков между пунктами остановки. Соответственно, если мы галочку здесь уберем, будут строиться будут строиться отрезки, соединяющие узлы, на которых расположены пункты остановки, в виде прямых линий. Мы ее оставим, так как хотим. Точную красивую геометрию и файлик, файлик shapes у нас присутствует. Давайте я, наверное, его открою, чтобы было... чтобы было виднее. Сейчас, секунду. Где он у меня лежит? Где он у меня лежит? А, на рабочем столе он у меня лежит. Соответственно, вот он, набор данных, которые я хочу импортировать. Здесь присутствует файлик shapes. Вот, вот, вот так он выглядит. Если он у вас есть, то необходимо выбирать настройку, импортировать точные ходы путей. Следующая настройка, которая у нас здесь есть, она называется вставить несколько пунктов остановки для остановок в различных в различных ходах. То есть, если у нас из исходного файла GTFS будут считываться соответственно данные о исходном GTFS, все представлено в рейсах, то есть в трипсах. А если Visum найдет при импорте для... Прямого и обратного направления различия в пунктах остановки, он может либо вставить один пункт остановки для прямого и обратного, либо вставить несколько. Обычно эту настройку оставляют э, по умолчанию. Если файл gtfs собран у вас э, корректно, то таким образом удается лучше отразить, э, соответственно, точнее отразить э, ходы маршрутов уже непосредственно в визуме. Визу. Здесь есть также опция пропуска ненужных узлах в ходах. Это, это опция определяет именно построение э, трассы маршрута да, с, точки зр... с точки зрения геометрии. То есть она может э, промежуточные точки, которые визум при импорте конвертирует в, в узлы сети, просто пропускать в зависимости от э, ряда условий. От длины от расстояния до предыдущей точки и от э, угла э, и, соответственно, от э, угла э, меньше, чем заданная величина и длины отрезка. То есть... Э, э, можно в ряде случаев ее использовать, если ваш файлик шейп содержит уж чересчур много промежуточных точек, вам просто не нужно будет такое количество создаваемые узлов, и, соответственно, вы можете этой опцией воспользоваться и настроить импорт так, как удобно вам с точки зрения логики построения графа сети. Соответственно, здесь существует еще вклад, группа настроек, называемая настройки по умолчанию. Здесь можно настроить стандартное время пешком при пересадке. Этот пункт важен в случае наличия файла в случае наличия файла transfers, который описывает у нас возможность пересадки между различными остановочными пунктами, да? если он есть, то стандартное время пешком при пересадке этот атрибут визумовский установится вот таким, каким вы его здесь определите. Максимальное время для сообщения обычно оставляю стандартным 1 час. Также есть очень важная настройка, это настройка агрегирования агрегирование маршрутов и поездок по расписанию. В чем суть? Суть здесь заключается в том, что исходно в GTFS все представлено в виде отдельных рейсов. Соответственно, если мы хотим импортировать данные так, как они есть в GTFS, создать... Под каждый, под каждый рейс отдельный э, вариант маршрута, отдельный, соответственно, связанный с ним профиль времени движения, отдельный, э, отдельный поездки, э, отдельные поездки по расписанию. Соответственно, мы э, эту галку здесь должны отжать, то есть оставить опцию неактивной. Если мы хотим э, агрегацию в до уровня вариантов маршрутов, то мы нажимаем здесь, то нажимаем здесь кнопку Aggregate Lines and Vehicle Journeys и, соответственно, Vizum нам сагрегирует отдельные наши рейсы, создаст меньше объектов, называемых меньше вариантов маршрута и меньше профилей времени движения. Это Для чего это бывает нужно? Это бывает нужно для того, чтобы после импорта, во-первых, не пользоваться такой же функцией, которая есть визуме отдельно, то есть это можно делать и из интерфейса, уже имея сеть, чтобы сделать это при, соответственно, напрямую импорте данных. Это нужно в тех случаях, когда мы в дальнейшем планируем пользоваться различными подходами к расчету перераспределения общественного транспорта. Если мы хотим использовать подход по по интервалам, а не по расписанию, да, то есть более простой, грубо говоря, то нам неплохо не бы уже при импорте эти данные сагрегировать. Соответственно, после того, как мы задали настройки для импорта данных GTFS, -а, при нажатии клавиши «Ок» запустится сам процесс импорта. Также указанные здесь параметры мы можем сохранить в виде отдельного файлика в любую директорию. И также можем в дальнейшем их открыть, если мы хотим запустить этот процесс просто для другой сети с теми же самыми настройками. Давайте нажмем ОК и посмотрим, что у нас получилось. Мой пример содержит данные о двух маршрутах актуальные, о двух московских маршрутах актуальные на август, на август 2020 года. Эти, эти данные были предварительно получены путем обработки того, что представлено на портале открытых данных московском, просто были собраны в GTFS из различных компонентов. То есть на портале представлены отдельно пункты остановки, отдельно трассы маршрутов, то есть все это разбито на некоторые составляющие. Файлики были просто скачаны и собраны в один в один вид, соответствующий описанию формата GTFS. Вот перед нами результат импорта данных. Что здесь важно? По умолчанию все, все, что касается пространственных каких-то, так скажем, показателей или определений в GTFS, задано в VGS 84. Должно быть задано. Это требование, соответственно, самого формата данных. Ввиду этого, после того, как мы импортировали данные, чтобы увидеть нашу сеть в привычном нам виде, необходимо сменить проекцию. Заходим в сеть, настройки сети, система координат, и меняем тут систему на мировой меркатор. Не на мировой, прошу прощения, а на сферический. Да, вот на такой. После этого изменения мы увидим результат импорта в уже удобо, удобоваримом для нас и при, при, привычном виде. Соответственно, что мы видим? Мы видим, что импортировались данные о двух маршрутах, о маршруте 284 и о маршруте Т-56. Это два маршрута, которые у нас курсирует по городу Героя Москва. В поле, если мы посмотрим созданные варианты маршрутов, мы увидим уже результат с учетом агрегации. То есть у нас для варианта маршрутов, для маршрута 284 создалось два варианта маршрутов, а для Т-56... Ввиду того, что у него больше, так скажем, особенностей, он в, разные, в разное время по-разному ездит, существует укороченный вариант. Соответственно, для него вариантов маршрутов создалось больше. Что еще важно понимать с точки зрения пользователя и с точки зрения моделирования в дальнейшем? К каждому маршруту создается создается набор создается набор профилей времени движения, куда сами времена движения для, создан, для созданного варианта маршрута заносятся путем присвоения из данных GTFS напрямую. То есть, по сути, это данные согласно расписанию, то есть, сколько должен следовать маршрут, согласно разнице между временами прибытия и временами прибытия и отправления. Вот, то есть это, эти данные, они сейчас никак не связаны с вашей сетью и с ее, соответственно, с ее, так сказать, расчетными характеристиками. То есть здесь все берется непосредственно из того, что есть в GTFS. Вот какое время движения в GTFS указано нормативное, такое визум соответственно напрямую и импортируется в дальнейшем в дальнейшем если вы хотите учитывать реальный ход с учетом так с учетом загруженности сети у вас есть возможность либо индивидуально для каждого для определенного варианта маршрута и определенного профиля времени движения это изменить в редакторе профиля времени движения при помощи функции задать время движения и время остановки его можно по-разному задавать исходя из там различных критериев либо из времени движения в свободной сети времени движения в загруженной сети из значения атрибута отрезка и так далее можно задавать это в дальнейшем вам редактирование результатов импорта различными способами также доступно. Что еще хотелось бы, что еще хотелось бы отметить с точки зрения уже постобработки: при импорте GTFS и отсутствии файлика transfers, который бывает достаточно редко, каждый пункте остановки каждому пункту остановки присваивается зона и остановка. Соответственно, иерархию пересадочных узлов необходимо в дальнейшем будет пересмотреть и переделать, если отсутствует файлик трансферс. Соответственно, понимая, как работает импорт данных GTFS, мы с вами можем задать логичный вопрос. Хорошо, всю предыдущую сеть импорт GTFS удаляет. А как же нам совместить все-таки данные GTFS с графом сети, который у нас есть? Вот мы создали модель, имеем какой-то граф и имеем данные маршрутной сети. И надо одно с другим, грубо говоря, срастить. В Visum это делается в два этапа. Первым этапом вы импортируете данные GTFS создаете отдельную сеть, так как это делает импортер GTFS. Затем сохраняете файл версии. Файл. Сохранить как. И сохраняйте результаты работы импортера GTFS как файл версии. Сохраняйте. И ä, пользуйтесь вторым инструментом, о котором я сегодня хотел рассказать. Это импорт предложения ОТ из визу. А, соответственно, вы открываете вашу, а, м, сейчас, секунду. Вы открываете вашу а, а, сеть, в которую вы хотите импортировать а, ваши данные. Да, сеть содержит какой-то граф. В который к, к которому вы хотите добавить данные вашей маршрутной сети, и пользуйтесь, пользуйтесь инструментом импорт сети. ОТ из визу. Сейчас я покажу, как им как им правильно и как им правильно и корректно пользоваться. Ну вот, вот у меня есть какая-то сеть, имеется в ней граф и не имеется ничего из общественного транспорта. Ни одного маршрута, ни одного пункта, ни одной зоны остановки, ничего у меня нет. Соответственно, я захожу во вкладку «Файл», «Импортировать», выбираю предложение «ОТ из визум», и вижу окно, соответственно, импорта предложения ОТ. Этот инструмент вообще предназначен для… на самом деле его можно использовать по-разному. Его основное отличие с точки зрения логики работы в том, что он позволяет добавлять данные аддитивно. То есть он не перезаписывает сеть. Это первый важный аспект. Второй аспект – он позволяет различными способами переносить данные сети ОТ. Он может вам как заменить данные, которые уже существуют, в каком-то сложном варианте, либо какие-то маршруты просто добавить, либо какие-то маршруты перезаписать. Можно, можно использовать различными способами. Нужно это в ряде случаев, например, когда у вас первый, самый простой случай, когда у вас нет совсем ничего, да, никаких данных сети общественного транспорта в модели, но есть данные из внешнего источника GTFS. Это второй шаг импорта. Также его можно использовать в случае, например, если у вас существовала какая-то модель, и вы, к примеру, обновили граф. Обновили граф, он у вас стал другим, другие узлы, другие отрезки, немного иная геометрия, а маршрутную сеть вам нужно старую сохранить. Это второй вариант использования. Либо когда вам нужно добавить просто отдельные отдельные элементы, ну, например, вы построили там, условно говоря, у вас развивается ваш объект моделирования, построилась, построилась какая-то часть, добавились еще маршруты, и вам нужно их автоматизированно перенести. Так тоже можно. Соответственно, какие есть основные настройки у, этого, у этой функции? Первая и самая важная настройка – это выбор файла, из которого вы будете импортировать. Ваши данные о маршрутной сети. Здесь в нашем случае, когда у нас нету в сети совсем ничего, нам нужно выбрать тот файл версии с результатами импорта GTFS, который мы сохранили. Выбираем. Соответственно, Помимо выбора здесь есть еще ряд основных настроек. То есть мы можем здесь выбрать замену либо удаление активных маршрутов в целевой сети. Целевая сеть – это та сеть, в которой мы осуществляем импорт. Мы можем из исходной сети принять только активные в ней участки поездки и относящиеся к ней данные для того, чтобы импортировать какую-то отдельную часть сети, а не всю, если нам, например, это нужно. И либо импортировать, либо не импортировать оборот. Вторая вкладка настроек, которая здесь есть, это настройка того, каким образом будет осуществляться импорт пунктов остановки. Пункты остановки могут быть импортированы различными способами. То есть Vizum позволяет, грубо говоря, две сети сравнить и импортировать только то, что нужно. Плюс он позволяет ограничивать нам, соответственно, Ограничивать и по-разному, так скажем, дополнять работу с целевой сетью. Здесь можно пункты остановки вставлять посредством сравнения атрибутов. То есть, например, у нас существует два набора пунктов остановок, различающихся ну, условно номерами. И мы не хотим добавлять лишние, то есть мы не хотим создавать новые. Мы хотим добавить только разницу. И, соответственно, с учетом этой разницы добавить нехватающие маршруты. Соответственно, для этого мы используем вот эту вот настройку. Здесь мы выбираем атрибут сравнения в исходной сети и атрибут сравнения в целевой сети. В этом случае нам визум будет пункты остановки сравнивать, в зависимости от какого-то значения их атрибута в двух сетях, и разницу добавлять. Плюс пункты остановки в исходной и целевой сетях могут отличаться по значению различных атрибутов. Ну, например, по значению атрибута разрешенная системы транспорта для пункта остановки. Соответственно, мы можем по-разному здесь варьировать наш импорт данных в зависимости от задач. Например, если у нас есть пункты остановки от различающихся системами транспорта, то мы можем при необходимости их открыть, использовав эту настройку. Мы можем применять, то есть импортировать пункты остановки из исходной сети вообще в неизменном виде. Мы можем использовать различные различные элементы нашей целевой сети. То есть мы можем либо все весь набор, весь набор пунктов остановок вставлять на узлы и использовать только узлы, мы можем использовать узлы и отрезки, для того, чтобы вставлять пункты остановки в целевую сеть. И мы также можем добавлять при необходимости в целевую сеть узлы и отрезки. Соответственно, в случае, если их не хватает каких-то, да, мы можем их дополнительно добавить. Плюс есть, есть опция создания пунктов остановки на отрезках направлены если у нас в исходной сети они были направлены, лучше ее активировать, так будет точнее. Если на одном и том же отрезке у нас существует несколько пунктов остановок, ну, то есть они существуют в реальности в нашей исходной модели, здесь мы можем варьировать настройку, как они будут импортированы, с каким расстоянием. Соответственно, набор того, что задается во вкладке «Пункт остановки», зависит от вашей задачи и зависит от разницы ваших сетей. На самом деле для меня, в моем случае, в случае нашего с вами примера, нам не нужно сравнивать, так как сравнивать не с чем. Мы будем использовать узлы и отрезки для того, чтобы вставлять наши пункты остановки и будем использовать создание пунктов остановки на отрезках направленных. Есть также вкладка «Маршрутизация». Вкладка «Маршрутизация» определяет то, каким образом будет осуществляться поиск путей для прокладки трассы маршрута, с какими настройками. То есть здесь мы можем обозначить использование наших промежуточных точек, от чего мы будем отталкиваться, будем ли мы учитывать только положение пунктов остановки при построении. При, при построении нашего маршрута уже в процессе импорта в целевой сети, либо мы будем учитывать также промежуточные пункты, а, учет промежуточных пунктов, если у вас а, не, небольшие различия между, между сетями, то желательно выбирать а, вот этот вот, а, а, вот этот вот. А, вот эту вот вкладку учета промежуточных пунктов, потому что будет просто точнее. Если различия между сетями достаточно большие, то есть, например, граф более детализирован в вашей целевой сети, можно использовать только положение пунктов остановки. Плюс здесь есть настройки для поиска кратчайшего пути. Мы можем ограничить сеть для, для поиска... Соответственно, маршрута между пунктами остановки только открытыми отрезками или открытыми поворотами, плюс есть здесь группа настроек Map-Matching. Она определяет, грубо говоря, точность того, как будут перенесены объекты из исходной сети в целевую. Соответственно, при больших различиях между сетями, этими настройками также можно играть и добиваться лучшего, так сказать, результата импорта. Вот, соответственно... Здесь есть еще так называемая вкладка взвешивания. Это настройки, связанные именно с алгоритмом работы процедуры поиска. То есть, при, как, какова вообще логика работы импорта предложения ОТ? То есть, эта функция позволяет ряд, ну, грубо говоря, для каждого пункта остановки она в целевой сети осуществляет поиск определенного количества кандидатов. Куда, к какому объекту сети нам наш пункт остановки привязать. Как только она его нашла, она определяет, координат, ну, определяет координату из целевой сети следующего пункта остановки и раз, различными способами старается построить по целевой сети между этими точками маршрут. Соответственно, с учетом тех настроек, которые мы указываем в поле маршрутизации. Настройки пункта взвешивания важны для того, чтобы скорректировать именно вот этот вот сам алгоритм поиска. Плюс есть вкладка системы транспорта у вас системы общественного транспорта в исходной и целевой сети могут называться по-разному, иметь разные коды, соответственно, здесь устанавливается их соответствие. Ну и во вкладке объекты сети мы указываем, как мы поступаем с объектами в случае конфликта. Ну, например, если мы найдем пункт остановки с таким же номером, при этом, при этом, их, при этом не укажем, что здесь необходимо, что здесь необходимо сравнение атрибутов. Здесь мы указываем, что мы делаем, как мы предотвращаем конфликт просто сдвигом, либо ничего не делаем, определяем величину этого сдвига, то есть величину, на которую изменится соответствующий атрибут и так далее. Соответственно, здесь мы настраиваем то, как мы поступаем с объектами в случае конфликта, плюс указываем типы отрезков в случае, если импорту необходимо будет эти отрезки создать. Вот, Нажимаем ОК и видим первую проблему. Так как наша сеть использовала исходное вот, вот эта вот сеть использовала календарь, то есть у нас были заданы э, в настройках сети, э, был, за, была задана привязка к временному периоду. Соответственно, Визум просит э, установить э, эту же э, привязку и для э, сети целевой. Это является, так скажем, ключевой ошибкой для этого процесса, поэтому давайте ее установим, в настройках сети выберем календарь, такой же календарь года. 8 2020 на это надо обращать внимание эта ошибка часто возникает лечится она именно вот таким вот и лечится она именно вот таким вот способом приведением параметров в соответствии приведением настроек календаря в соответствии тому что у нас было в сети исходной в целевой необходимо задать такие же параметры для календаря соответственно задали повторяем еще раз импорт вложения из Визум сами настройки импортов сохраняются если мы не закрыли файлик, то есть они будут здесь, соответственно, сохранены в том виде, в котором мы их указали. Пробуем импорт. И видим то, что наши маршруты наши варианты маршрутов из. из исходного файла, перенеслись в нашу целевую сеть. Покажу это в режиме двух окон. Вот, например, откроем вот этот вот маршрут здесь. И его же откроем здесь. Соответственно, вот он. Этот, этот вариант маршрута, но уже, но уже совмещенный с графом нашей транспортной сети, который у нас, которую мы будем использовать в дальнейшем в нашей модели. Соответственно, именно таким вот способом в так скажем, максимально автоматизировано, насколько это возможно, и осуществляется весь импорт данных маршрутной сети в ВИЗУ. Естественно, использование этих, этих средств не отменяет, доступ, не отменяет доступности традиционных инструментов импорта файлов Shape, баз данных. Да, конечно, это можно делать также. Но в практике очень редко бывают случаи, когда данные, подходящие как по формату, так и по структуре, доступны либо в виде файлов shape, либо в виде там... Про базы данных уже вообще говорить не приходится, который Визум тоже может импортировать, но очень редко они просто где-то есть в исходном виде. Указанная мной последовательность действий сейчас позволяет перейти от сырых данных GTFS к уже построенной, практически построенной модели сети общественного транспорта в Визуме. Соответственно, как мы видим, также у нас в том же виде, как были импортированы данные зон остановок и остановок, они точно так же перенеслись в нашу целевую сеть. Только, только теперь все привязано к тому графу с которым мы в дальнейшем планируем нашу работу, и с графом модели, который мы в дальнейшем, в дальнейшем будем уже использовать. Соответственно, на практике чаще всего в российской практике редко представлены данные прям напрямую в виде GTFS, и предварительную работу по конвертации данных в формат GTFS вам придется проделать. Соответственно, в практике у вас добавится еще один предварительный этап обработки исходных данных и приведения их к виду GTFS. А далее вы просто повторяете описанные мной два шага. То есть сначала импорт GTFS Visual, визу, сохранение файла версии, а затем использование инструмента импорта предложения OT из визу. И таким образом переходите от сырых исходных текстовых данных к построенной модели сети общественного транспорта.